Здравствуйте, дорогие друзья и партнеры. Как меня слышно? Проверим связь. Поставьте, пожалуйста, единичку. Попрошу вашей активности. Так, Елена меня слышит, Светлана, Елена, Валентина. Все замечательно. С вами Елена Евсеенко. И тема моей презентации это, конечно же, маркетинге нашего клуба. В нашем клубе запускается новая площадка с товаром где продукт будет нас являться именно конструктор сайтов и автопостер. Но это, конечно же, незаменимые такие будут нам помощники в нашей работе. Но прежде всего, что же такое наш клуб? Это гарантированные выплаты, это маркетинговые планы, это многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. Я думаю, что вы здесь со мной Согласитесь, на все сто процентов. Клуб работает уже третий год с 5 марта 2017 года. И с каждым разом у нас запускается все лучше и лучше и лучше. То есть каждый буквально маркетинг, он до такой степени уже продуман. Вот все делается для того, чтобы наши партнеры в клубе зарабатывали, зарабатывали, зарабатывали. А сейчас мы с вами перейдем на слайд нашей новой площадки «Ультра-Н». В чем особенность этой площадки? В том, что здесь, во-первых, мы будем с вами оплачивать аренду именно инструментов для работы. После старта у нас уже будут обучения, как пользоваться конструктором, как пользоваться автопостером. И каждый партнер клуба может взять в аренду эти инструменты по своему усмотрению и по своим финансовым, естественно, возможностям. Кто-то будет входить на один месяц, делать оплату на 800 рублей и встанет только в первый стол. Кто-то будет входить на два стола, кто-то на три, кто-то на четыре. Кто-то выдумывает всевозможные стратегии, кто-то будет заходить золотым треугольником, но это будет каждый партнер уже выбирать по собственному усмотрению. И как бы вы ни поступили, если вы оплатите первых два стола, у вас будет аренда оплачена уже на три месяца. Если же вы оплатите три стола подряд, то у вас уже будет оплачена аренда инструментов на полгода. Человек, который оплатит все четыре стола, это 10 месяцев. Итак, насколько бы вы не оплатили, в любом случае вы везде будете получать реферальные начисления до 10 уровня в глубину. Это шикарный маркетинг. Давайте с вами начнем разбирать, как будто бы человек вошел просто на один стол с минимального. Оплатил 800 рублей, из которых 200 рублей уходит на абонентскую оплату именно инструментов. На аренду одного месяца. 500 рублей встает в сам стол за бизнес-место. А 100 рублей, оно распределяется на 10 уровней вверх по 10 рублей человеку. На первом столе мы получаем реферальные начисления до 10 уровня в глубину. Два человека вставил. И вы уходите во второй стол. А реферальные продолжаете получать до 10 уровня в глубину. Итак, вы ушли во второй стол. На втором и третьем столе у нас два вида дохода. Есть линейные начисления и есть реферальные начисления. Линейные начисления – это значит независимо, кто будет под вас стоять. Это уже как по построению. Первая линия – это два человека, вторая линия – 4, 8, 16 и так далее до 10 уровня. Кто бы под вас не стал, даже если у вас вообще нету лично приглашенных партнеров, линейные люди встают, и вы получаете на втором столе за каждого человека 25 рублей. А если же идут во второй стол ваши приглашенные партнеры, то есть ваши структурные люди до 10 уровня в глубину, то вы получаете еще плюсом 25 рублей, то есть получается 50 рублей и 10 рублей за первый стол, уже 60 рублей за каждого вашего структурного человека. Закрылся у вас второй стол, и вы начинаете продолжать уже получать реферальные и линейные на втором столе и реферальные на первом. Вы ушли в третий стол, также начинаете зарабатывать и линейные, и реферальные начисления. На третьем столе линейные и реферальные составляют уже 50 рублей. То есть, если не ваши это люди, а расставляются в первый уровень 2, также во второй 4, 8, 16 и так далее, то по 50 рублей. А если сюда же идут еще плюсом ваши структурные, командные люди, вы еще до плюсом получаете по 50 рублей. То есть 100 рублей на третьем, 50 получается за структурных на втором столе и плюс еще 10 рублей на первом. Два по два стало, вы уходите в четвертый стол и продолжаете также зарабатывать везде реферальные начисления. На первом, на втором, на третьем, на четвертом линейных начислений нету. Только командные, только структурные до десятого уровня в глубину. Итак, если под вас здесь упал перелив в плечо, если это не ваши люди, не командные, то ничего не будет начислений. А если сюда идут ваши командные структурные люди, вы получаете также по реферальным начислениям до 10 уровня в глубину по 50 рублей за человека. На второй уровень люди встают. Если у вас нет лично приглашенных партнеров, то система здесь на каждом столе расставляет людей слева направо автоматически на пустые свободные места. Здесь не будет функции занять, поставить бронь. Система сама автоматически людей расставляет. И получается, если у вас до сих пор еще нет лично приглашенных партнеров, как только первый вот сюда упадет, а у вас еще нет личников, нет приглашенных партнеров, вы получаете полторы тысячи рублей». На второе место упал, вам полторы. На третье упал, полторы. На четвертое место встал человек, еще полторы. Каждое бизнес-место вам приносит 6000 рублей. А если же сюда идут ваши структурные люди, вы получаете полторы тысячи рублей и плюс еще 50. То есть 1550. И таким образом до 10 уровня в глубину, по всем, по первому, по второму, по третьему, по четвертому столу вы постоянно зарабатываете реферальные начисления. Если же вы покупаете несколько бизнес-мест, вы оплачиваете, получается, аренду сразу на несколько месяцев. И каждое ваше бизнес-место именно на втором и третьем столе будет получать... Также линейные начисления. К примеру, если у вас 2, 3, там 4, у кого-то 5 этих будет бизнес-мест, то вы будете получать линейные начисления на каждое ваше бизнес-место. А вот реферальные. Когда вы будете оплачивать следующую свою оплату или же покупать клон, а вы можете купить его в любое время, Сами за себя вы будете получать реферальные начисления. А вот за свою структуру один кабинет, соответственно, на него и будут начисляться реферальные. Это за счет первого стола, за счет второго, за счет третьего и четвертого. То есть реферальный начисляется как на основное ваш аккаунт. А вот линейный за каждый ваш клон. На каждый клон вы будете получать денежные средства. Итак, есть вопросы, пожалуйста, по именно движению по столам. Можете мне писать, и я буду стараться ответить на любые ваши вопросы. А сейчас мы с вами перейдем на следующий слайд. И я хочу вам показать ваши доходы по линейным начислениям. Второй и третий стол. Здесь могут зарабатывать даже пассивные люди. И на их места будут также начисляться вот линейные начисления. Вот первая линия – это два человека. Вторая линия – это четыре человека. Третья – восемь, шестнадцать, тридцать два, шестьдесят четыре, сто двадцать восемь, двести пятьдесят шесть, пятьсот двенадцать и 1024. двадцать четыре. Столько будет партнеров по линейным начислениям. Второй стол вам принесет доходов на одно бизнес-место. Это 51 150 рублей. На третьем столе вам принесет одно бизнес-место 102 300 рублей. То есть общий доход на одно место составляет 153 000. 450 рублей. А теперь подумайте, если у вас куплено не одно место, а два, три, четыре, вот вас во столько раз и увеличивайте ваши линейные начисления. Это все касается тех людей, у которых начисления будут только по линейке. А сейчас давайте с вами подумаем о том что если мы будем с вами активно работать и приглашать партнеров, значит мы будем к этим лимейным, линейным начислениям получать еще и шикарные реферальные начисления. Да, Оля, совершенно выгодно, очень будет выгодно заходить золотым треугольником, но здесь вообще, Оля, будет выгодно любые столы покупать, если честно потому что в каждом столе свои преимущества. Треугольник – это тоже здесь очень хорошо. А сейчас давайте вернемся к следующему слайду и подумаем, насколько выгодно приглашать лично приглашенных людей и выстраивать себе первую линию. Ее нужно развивать, потому что чем больше у каждого будет лично приглашенных партнеров, тем больше будет составлять заработок. Итак, следующий слайд. Вот это получают все. А вот активные партнеры, еще плюсом, реферальные начисления. Вот этот слайд относится только к первому столу, где вы наверху, а под вами два пустых места. Если вы пригласили два человека, и ваши два продублицируют вас, то есть также пригласят по два человека. До 10 уровня партнера будет, вот она, 1024 человека. И каждый из них вам, получается, начислит по 10 рублей за одного человека. И получится сумма 20 460 рублей. Но ведь это ведь еще не все. Даже если у вас так и остается этих два человека и у вашей структуры ведь они же будут оплачивать абонентскую оплату по инструментам, то есть вот эти начисления не то, что человек пришел раз, проплатил и все, а регулярно человек покупает клоны и эти денежные средства начисляются, начисляются, и начисляются. Но только подумайте, если вы пригласили к себе третьего и ваш человек тоже ваши люди также приглашают плюсом всего одного, то есть вы три, ваши люди по три. И посмотрите, насколько увеличиваются ваши доходы от 20 460 рублей до 885 тысяч. Представляете? А если в не 3, если бы у вас будет 5 активных партнеров, а если в 10, ну вы сами понимаете, что ваши доходы увеличиваются здесь действительно в разы, то есть на очень большую сумму. Но ведь это же не все доходы. Ведь мы с вами все из этого первого стола переходим во второй стол, как только под вас встанет два человека. Даже ваших два собственных клона вы уже уходите во второй стол. Итак, мы переходим на слайд второго стола. Здесь идут доходы. Вот то, что по линейке мы с вами уже разобрали. Вот к этим доходам и еще приплюсуйте, приплюсуйте то, что вы здесь получаете по реферальным начислениям на втором столе по 25 тысяч рублей, если ваша структура так и осталась по два человека, еще плюсом 51 тысяча 150 рублей. А если в 3, вы посмотрите, насколько увеличиваются ваши доходы. Уже более 2 миллионов. А если у вас еще будет больше людей в первой линии, здесь доходы реально они не ограничены. Вы можете здесь заработать вот действительно столько, сколько пожелаете. И это ведь еще не все. Мы переходим с вами на третий и четвертый стол. На третьем и четвертом столе идут... На третьем столе линейный и плюсом еще реферальный по 50 рублей. И на четвертом столе тоже реферальные по 50 рублей. То есть получается вот эту сумму как 100-2300 рублей, если у вас всего два лично приглашенных партнера, вы получаете по линейке 100-2300, по реферальным на третьем столе 100-2300, 300 рублей. И плюс еще и на четвертом столе. 100-2300 рублей. А если у вас три человека? Уже более 4 миллионов. А если еще больше людей? Вы можете здесь развивать первую линию. Приглашать и приглашать и приглашать. И ваши доходы, они просто увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются. Так вот сейчас мы вернемся с вами на первый слайд. И вот посмотрите: даже если у вас всего будет два человека, но обязательное условие, чтобы ваши люди вас продублицировали. В таком случае, даже выстроив свою команду 2 по два, денежные средства находятся на глубине. И получится, что ваш общий доход составит вот просто два по два. Вот вы пройдете одним местом с первого, второй, третьего, четвертый стол, всего на одно бизнес-место. Общий доход составляет 429-660 рублей. А если у вас место не одно, а если у вас партнеров несколько, представляете, насколько будут ваши доходы увеличены? Но это просто, знаете, на самом деле, такой маркетинг, пункт первый раз в интернете. Такой возможности еще не было. Тем более людей вы можете приглашать не просто так, на стол, на матрицу, вы людям будете предлагать именно развитие как, на, как на, по маркетингу, так ведь еще и конструктор сайта. Это шикарный инструмент. Итак, пожалуйста, какие еще есть вопросы? Он, Дмитрий Владимирович у нас он пишет, семерочкой можно заходить на первый стол. Совершенно верно. Если взойти семерочкой сразу на первый стол, просто купить... 7 мест по 8 рублей. Ну, шикарно получится, конечно. Потому что каждое ваше место, оно вам будет приносить доходы по, линейному, по линейным начислениям. Итак, да, совершенно верно, Ольга. Это на самом деле как денежный дождь. Это настолько будет шикарно. Мне кажется, мы сможем привлечь на такой маркетинг огромное количество партнеров. Многим будет даже просто интересно побывать, вот просто побывать на таком маркетинге. Ну, он просто несравнимый на самом деле. Итак, задавайте, задавайте вопросы, задавайте. Очень многие спрашивают вот такой вопрос. Что мне делать? У меня на площадке Moneybox есть задолженность. Может быть, мне создать новый кабинет? Ни в коем случае не нужно этого делать. Вот, ну, ни в коем случае. Заводите денежные средства на свои личные кабинеты, несмотря на то, что у вас есть там задолженность. Активируйте площадку «Ультра-Н», начинайте зарабатывать, и, поверьте, вы погасите все долги по манибоксу. Плюс вы, ваши партнеры, вы ведь еще заработаете не только по «Ультра-Н», вы еще и на манибоксе шикарно продвинетесь. Продвинетесь и на манибоксе, продвинется площадка LS Банк. Продвинется площадка LS Банк, соответственно, продвинутся другие площадки в вашем клубе. То есть вы с одними и теми же людьми заработаете на нескольких площадках в клубе. Но это на самом деле очень круто. Так, стартовала в первом столе, перешла во второй, я увижу... Это в кабинете сразу. Совершенно верно. Вы там все увидите в своем кабинете. Кабинет очень удобный. Вы там увидите, кто под вас стал. Вы будете просматривать полностью всю структуру, всю глубину. Реферальные начисления, как по линейке будете получать. Реферальные сами начисления все есть в кабинете. Сейчас в нашем кабинете даже появился уже и конструктор. Кладка, она уже активна, вы можете покликать и посмотреть. Так, в моей команде есть партнеры, которые не умеют создавать сайты. Как это повлияет? Но, понимаете, не умеют создавать сайт. Неужели вы думаете, что все партнеры клуба умеют создавать сайты? Именно для этого и создал, создался конструктор сайтов, чтобы мы могли научиться пользоваться этим конструктором и научить наших партнеров. Всему свое время. Старт будет завтра. Завтра Денис проведет вебинар также в 18.00 по Москве, а на 19 будет объявлен уже старт. Вот от чистой души, вот прям от всего, мне прям хочется вас всех поздравить со стартом. Всем вам вот хочется пожелать вот прямо вот активного старта, чтобы у каждого были активные партнеры, чтобы у всех было все замечательно. Да, завтра в 19, часов по Москве, у нас будет старт новой площадки «Ультра-Н». Мы все с вами уже увидим на нашем личном кабинете. Так, задаем, задаем, задаем вопросы. Задаем вопросы. Обязательно активируйте свои личные кабинеты. В новых кабинетах создавать не нужно. И вот еще у меня к вам какая рекомендация. Зайдите в свой раздел «Рефералы», посмотрите, у кого есть какие личники, обзвоните их, расскажите о том, что у нас вот такая шикарная возможность в клубе появилась. Поверьте, многие, наверное, даже об этом и не знают. Поэтому у вас есть все шансы как бы разбудить своих спящих людей. Я думаю, что это будет многим интересно на самом деле. Поэтому все буквально зависит от нас с вами, как мы с вами поработаем, так мы с вами и заработаем. И так, и так, и так. Уже заждались. Совершенно верно, уже заждались. Так, будут проводиться ежедневно занятия по конструктору сайтов. Я думаю, что Денис первое время, конечно же, будет проводить нам с вами занятия «Как пользоваться конструктором сайтов». Потом научимся сами пользоваться и будем уже обучать других следующих партнеров. Я думаю, разберемся. На самом деле конструктор очень легкий в обращении. Денис мне его показывал. Он очень похож на конструктор Викс. Кто умеет пользоваться Викс, в нашем конструкторе разберется сразу. Он еще проще. Так, будет ли получать спонсор реферальный. Так, если что-то, партнер зашел на площадку раньше него. Так, смотрите: если б только ваш личник активировал площадку раньше вас, то вы один раз вот за то, за это время, что он раньше вас уже активировался, реферальные не получите. Но как только вы активировались, за его переход уже во второй стол, там в третий стол, вы уже все будете получать, все в полном объеме. Поэтому вот в этом никакой проблемы нет абсолютно. Так. Расстановка будет, еще раз повторюсь, слева направо на свободные места. Брони ставить не нужно. Наша с вами задача просто приглашать людей, людям давать информацию. И все. Разобраться в конструкторе, естественно. На конструкторе можно будет создавать и визитки, и конструктор сайтов, и все, все, что угодно. Все, что угодно вы там можете. Одностраничник, многостраничник. Хоть что можно там будет делать. Совершенно верно, совершенно верно. Итак, какие еще вопросы? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Каждый участник может сам для себя, время есть. Почти сутки, у вас еще есть сутки. Возьмите слайд, возьмите ручку, посидите, посчитайте, подумайте, кому, как стартовать, кто будет входить на какие столы. Это тоже как бы все все все зависит от вас. Пап, а вот еще очень важный момент, о чем как бы хотелось тоже сказать. Здесь, именно на этой площадке, оба долг по задолженности а расти не будет. Вот, к примеру, вот у нас есть площадка социальная Moneybox. И человек, когда не оплачивает абонентскую оплату, на его кабинете растет долг. Так вот здесь этого не будет. Здесь не будет расти долг. Более того, если, допустим, вот вы уехали в отпуск, или по какой-либо причине, ну у каждого все может быть, да, он человек лег в больницу, нет возможности оплатить. Ничего страшного не будет. Целых три месяца дается человеку для того, чтобы он смог вновь, к примеру, продлить аренду инструментов. А денежные средства, которые вам полагаются именно по линейным начислениям, по реферальным начислениям, они будут вам поступать на счет, Заморозки. Там будет отдельный счет на этой площадке написано замороженные средства. И они будут все туда начисляться, вы будете их видеть. И как только вы оплатите аренду инструментов, деньги, которые накопятся на вашем счету, они все будут переначислены вам на баланс для вывода. То есть, если на Манибоксе у нас с вами растет долг, то здесь будут расти. Ваши реферальные начисления. То есть это очень круто. Вот такой шикарный у нас маркетинг. Так, запись. Как только я проведу вебинар, опубликую запись и сразу же покидаю по чатам. Запись будет, я записываю. Так, вновь вступившие в выводы: с какой суммы могут делать? А это все у нас есть с вами в разделе финансов. Никакой у нас как бы ограничений таких особых нету. Там все у вас есть. Заходите в кабинет и смотрите, с какой суммы а, можно сделать вывод. Еще какие вопросы? Пожалуйста, пожалуйста, задавайте. Угу. Так, о манибоксе немножко рассказать. Ну, давайте с вами расскажем немножко о манибоксе. Площадка манибокс – это у нас с вами программа социальная. Вход на нее составляет от 50 рублей и выше. От 50 и выше. Человек также может заходить на любой бокс, но первый он обязателен. То есть первый покупаем, а потом также на выбор. Задача. Добраться до седьмого бокса, где вы делаете также еженедельную оплату, где у нас идет неделя 50 рублей на подтверждение активности. Следующая неделя покупка клона. Потом вновь подтверждение активности и покупка клона. Вы приглашаете людей также на любую сумму, как бы на несколько боксов. И также мы все покупаем Здесь клонов и продвигаемся по боксам из одного бокса в другой. На седьмом боксе, как только приходит, неважно, человек, либо наш собственный клон, мы получаем 700 рублей и уходим на площадку ЛСБАНК. То есть у нас к манибоксу привязана еще и площадка ЛСБАНК. Автоматический переход. На второе место приходит либо клон, либо человек, получаем 3200 и получаем 3200 за, за третье место. Под каждым нашим клоном вновь образуются новые дополнительные места. Оставим бронь и, в общем, зарабатываем здесь до бесконечности. Это управляемый маркетинг. Сюда можно приглашать людей для того, чтобы человек мог научиться управлять своим бизнесом. И когда человек доходит до седьмого стола, начинает получать доходы, он уже четко должен научиться здесь полностью как бы управлять и работать в управляемым маркетинге. За счет того, что человек здесь оплачивает свою абонентскую оплату, мы также с вами получаем здесь реферальные начисления. Так, реферальные начисления до 10 уровня в глубину. По 10 рублей за одного человека в месяц. А в месяц у нас получается 2 оплаты. То есть по 5 рублей до 10 уровня в глубину 2 раза в месяц. Это 10 рублей за человека. И да. доход составляет у нас, если у вас 2, к примеру, лично приглашенных партнера и ваши люди пригласили по 2, это 20 460 рублей. Ну, если уже человек приглашает больше в первую линию, то доходы, естественно, увеличиваются. С площадки Moneybox мы переходим на площадку «ЛС Банк». Там тоже 10 уровней реферальных начислений, 4 стола, но сегодня о банке я уже говорить, конечно же, не буду. Итак, может быть, кому-то интересна площадка «Жилфонд», пожалуйста, если интерес есть, я могу рассказать о Жилфонде. Пожалуйста, пишем активнее. Площадка Жилфонд у нас очень хорошая площадка на самом деле. Там нет вообще реферальных начислений, но зато там с малым количеством людей можно зарабатывать от очень хорошие большие деньги. Итак, рассказываем о Жилфонде или нет? Это только... Ее и, и, и вон мне интересно, или же есть еще у нас люди, которым интересен жилфонд. Давайте будем активнее. Пожалуйста, пишем. Интересен жилфонд? Рассказывай. Не интересен, значит, идем работать? Так, Ольга, рассказываем. Хорошо, замечательно. Давайте с вами разберем площадку жилфонд. Я вот честно скажу, открыто очень люблю эту площадку. Вот, действительно, потому что. Здесь с малым количеством людей реально очень хорошие деньги. Маркетинг управляемый, но ну, до такой степени шикарный. Я просто вот от него вообще в шоке, от этой площадки. Итак, во-первых, вход на сам жилфонд составляет 25 тысяч рублей. Вообще у нас жилфонда два: есть со входом 25 тысяч рублей и есть со входом 50 тысяч рублей. Но мы будем с вами разбирать все последовательно. Вот 25 тысяч рублей, и это два полностью управляемых рабочих стола. Их всего два. А на третьем столе зарплата. Но не у каждого человека есть сумма 25 тысяч рублей. И не каждый сможет ведь пригласить людей на 25 тысяч рублей. Поэтому здесь к жилфонду. Есть привязанные удвоители, и они автоматически будут переводить людей на сам же фонд. И войти можно сразу, как на 25 тысяч рублей, на 12 тысяч 500 рублей, на 7 тысяч 500 рублей. И с самым малым количеством денежных средств в размере 2500 рублей. И поверьте, человек, который настроен на результат, который действительно хочет добиться хороших результатов, он с 2500 рублей придет в жилфонд. И он получит хорошие деньги. Итак, смотрим. Мы оплатили 2500 рублей. Под вами всего 3 пустых места. Три человека под вас встают. Это могут быть ваши лично приглашенные партнеры. Вам спонсор может помочь. Но не нужно надеяться, честно вам сказать, только на спонсора. Он точно такой же человек, как и вы. Мы все здесь с вами на равных условиях. И поверьте, каждый человек, он достается с трудом, поэтому работать мы все вместе с вами должны одинаково. Итак, три человека под вас стало. Вы заработаете 7500 рублей. Три человека внесло по 2500 рублей. Вот эти 7500 рублей, они и идут вам для того, чтобы вы ушли на следующий удвоитель 7500 рублей. Под вами всего два пустых места. На них могут встать. Люди, которые идут следом за вами с первого утроителя, вот под них стало по три человека, они придут следом за вами. Либо вам человек скажет, а я пойду вот с 7500 рублей, я хочу сократить количество приглашаемых людей, и он может стать на 7500 рублей. Вы даже можете здесь собственные клоны покупать, потому что каждый ваш клон он будет также двигаться следом за вами. И он точно так же будет толкать вас, а в дальнейшем получать деньги. Неважно, кто под вас стал. Может быть, вам одного вы поставите, а другого может вам спонсор поставить. Два только человека под вас стало на удвоитель, вы зарабатываете 15 тысяч рублей. Вот из этих денег 12 500 рублей идет на следующий удвоитель. А 2500 рублей, они вам идут на вывод. Вы можете их вывести, вы можете купить собственный клон, вы можете поступить так, как посчитаете нужным. А вот на 12 500 рублей под вас также могут прийти люди, которые идут следом за вами. А может быть, вы встретите такого человека, который скажет, я не буду работать на маленьких деньгах, я буду работать сразу с 12 500 рублей. И такие люди тоже есть. И неважно, кто под вас стал. Место занялось под вами, и вы заработали 25 тысяч рублей, и вы автоматически уже ушли в жил-фонд. Под вами три пустых места. Сюда могут прийти люди, которые идут следом за вами. Два места занялось первый и второй человек. Получится 50 тысяч рублей. Вот за счет этих денег вам система и купит второй стол. А вот на третье место придет человек, вы получаете 25 тысяч рублей на баланс для вывода. Это ваша зарплата. И ваша задача добраться до третьего стола. Как нужно это сделать? Вот у вас три человека стоит в первом столе. Нужно, чтобы под каждого из них стало всего по два человека. Для вас надо это, чтобы было по два. А каждый их третий ⁇ это ихняя зарплата. И так это получится. Ваших 3 и под второй уровень по два человека 6. Это 9 командных людей. И вы уже уйдете в третий стол. Так для того, чтобы получить первую зарплату 75 тысяч рублей, под любым из ваших партнеров должно также выстроиться их общая командная структура в размере 9 человек. Вы получаете 75 тысяч рублей, а от вас два управляемых реинвеста. Здесь все управляемое. Вы сами расставите свои реинвесты, куда посчитаете нужным. Вы можете помочь второму, вы можете третьему помочь. Как хотите, так и поступаете. Так для того, чтобы получить следующие 150 тысяч рублей, нужно будет всего три человека в первый стол и второй или третий к вам приходит, это зависит уже, куда вы реинвесты поставили, кому, и вы получаете 150 тысяч рублей. Еще 6 человек в первый стол, и вы еще получаете 150 тысяч рублей. Здесь с малым количеством людей вы легко можете заработать 375 тысяч рублей за всего один пройденный круг. И у вас еще два полностью управляемых реинвеста. Под свои реинвесты вы можете ставить бронь и ставить следующих людей. Вы можете здесь зарабатывать вот реально до бесконечности. Вы будете здесь столько зарабатывать, сколько будете работать. И все это будет зависеть только от вашего желания работать и зарабатывать. И это ведь еще не все. У нас есть еще следующий жилфонд. Со входом 50 тысяч рублей. Вы можете зайти сюда из заработанных денег на первом жилфонде. И здесь есть всего-навсего один удвоитель, ценой 25 тысяч рублей. Вы можете сразу за 50 заходить, а можете зайти через удвоитель на 25. По 22 два человека встало, вы заработали 50 и ушли в жилфонд. Здесь точно такой же маркетинг. Те же самые два рабочих стола. Но только за один пройденный круг здесь вы уже заработаете 750 тысяч рублей. Ну, это просто шикарно на самом деле. И давайте вот с вами вот еще таким вот образом посмотрим на площадку «Жилфонд». Вот смотрите, вход на нее 25 тысяч рублей. И Некоторые говорят, ой, пятьсот путь далекий, людей надо много... Но это все зависит от вас. Просто у каждого партнера свои финансовые возможности и как бы свои желания. Если вы желаете совсем с малым количеством людей, пожалуйста, у вас путь открыт, заходите на 25, приглашаете людей на 25. Если же вы желаете зайти все-таки с меньшим количеством людей, но с меньшей суммой, пожалуйста, можно начать с 12-500. То есть каждый принимает решение сам. Потому что каждый удвоитель и утроитель. Они созданы для того, чтобы люди могли заработать себе на площадку для входа в жилфонд. А сам жилфонд – это всего два рабочих стола, а третий – это ваша зарплата. То есть это настолько захватывающе, это настолько шикарные площадки, но реально круто. Вот честное слово вам говорю – и просматривая маркетинги других, любых проектов, вот возьмите ручку, всегда говорю, возьмите листочек, просто подумайте, просто порисуйте, сами посчитайте. Вы не найдете ни одного маркетинга лучше, чем в нашем клубе. Вот серьезно, у нас есть все для того, чтобы люди могли работать и зарабатывать. Хочете в рублях? Ради Бога. Хочете в биткоинах? Пожалуйста, все есть в нашем клубе. Хочете заработать с меньшим количеством людей? В жилфонд идите. Хочете получать на реферальным начислением? Пожалуйста, есть площадка э, Манибокс. А сейчас и новая площадка, которая стартует у нас завтра, она вам даст такие реферальные начисления. Вот это точно сказано, будет денежный дождь. Поэтому есть все в нашем клубе. Вы можете начинать с жилфонда, вы можете начинать с ультра-эн. Ультра-эн – это, во-первых, и реферальные, это конструктор сайтов. Вы можете создать там такие красивые себе страницы, такие красивые визитки и давать информацию о любых наших площадках. Вы можете приглашать людей на конструктор, а потом рассказывать им о наших площадках. И вы будете получать доход от одних и тех же людей буквально по всем площадкам наших клуба. Ну это очень круто. На самом деле, каждая площадка в клубе, это, она очень хороша. На самом деле, она так и есть. Итак, я жду ваши вопросы. Жду ваших вопросов. Если же вопросов нет, то мы с вами идем работать. Завтра день у нас, конечно же, будет сложный, поэтому прошу, кто еще не пополнил балансы своего кабинета, пополняйте заранее. Хочу также предупредить, очень много людей обращается ко мне для того, чтобы я помогла с пополнением и балансом, но, к сожалению, внутренние деньги у меня уже на исходе. Поэтому, если кому-то нужно пополнить свои балансы, пополняйте заранее. Завтра просто будет, но ну, не до этого, честное слово. Поэтому всем вам я желаю действительно очень хорошего старта, надежных партнеров. Всех благ с вами была Елена Евсеенко. Если только остаются какие-либо вопросы, пожалуйста, без стеснений. Звоните, я буду рада ответить на любые ваши вопросы. Всем пока-пока!